Всех приветствую, вы попали на канал Экигаи. Значит, у нас на превью внезапно появился зеленый цвет, также у меня внезапно начали сверлить, надеюсь вам не слышно, и биткоин вместе с этим начал у нас расти. Индикатор наш оказывается работает, вот так вот. А сегодня будет масштабное такое длинное видео, я запишу для вас мой тир по монетам, которые сейчас выгодно покупать То есть, тир 2, тир 3 и тир 1 Это, хочу сразу сказать, не среди всех альткоинов, а только среди тех, которые я покупаю То есть, мой собственный тир альткоинов для покупки Какие сейчас наиболее выгодно покупать, какие менее выгодно покупать Плюс ко всему, мы, мы, естественно, проанализируем биткоин, эфириум и все остальные альткоины Итак, давайте начнем с биткоина Что у нас происходит? Мы с вами уже эту ситуацию разбирали Медвежий флаг, образуется клин, Импульсного движения, то есть отсутствует импульс и присутствует неуверенность продавцов идти дальше. Это, естественно, бычий знак. Давайте немного заглянем на историю и пролистаем биткоин немного влево. Поищем мы при нисходящем тренде медвежий флаги. Вот, к примеру, здесь есть медвежий флаг при нисходящем тренде. Смотрите, то есть вот наш восходящий диапазон, импульс вниз, пробитие тренда в линии поддержки и отработка. Флага. Обратите внимание, что здесь трендовая линия поддержки пробилась импульсным движением То есть пробитие произошло сразу же Значит, идем с вами далее Здесь можно также выделить подобие медвежьего флага Рисую трендовые линии Вот наш восходящий диапазон как же он мне надоел, я уже 2 часа пытаюсь записать видео Ребят, извините, но я буду записывать так Так вот, трендовая линия поддержки у нас пробилась резким импульсным движением И мы с вами уже разбирали, что если на биткоине образуются очевидные фигуры То они, как правило, либо отрабатываются крайне быстро, чтобы никто не успел ничего заметить Либо это обманное движение То есть я опять-таки предполагаю здесь обычную картину У нас образуется клин в более локальной картине Фигура смены тренда закрывая H4 таймфрейм, образуется клин Постепенно диапазон сужается, здесь происходит Пробитие даже трендовой линии сопротивления В данный момент, и вполне вероятно, что мы здесь Развернемся и пойдем на повышение То есть я настроен по обычай. Плюс ко всему, здесь у нас Если сегодняшний день закроется хорошо У нас образуется очередное Поглощение, вот в данном месте До закрытия сегодняшнего дня остается 13 часов, поэтому нужно Подождать и посмотреть, что у нас будет Если у нас образуется поглощение, то это будет Крайне сильный сигнал на Повышение, поскольку при пробитии трендового несопротивления и при образовании клина образуется еще паттерн поглощения Это просто шикарно А теперь давайте разберемся с корреляцией цены биткоина и поисковых запросов Я изображу типичного хомяка То есть здесь у нас начался рост Человек увидел, что биткоин просто с сумасшедшими темпами растет Думает, сейчас как вложусь, как получу 15 месячных зарплат и стану миллионером. Далее, здесь в мае у нас образовался дамп. Человек видит этот дамп, думает, ну все, это скам, меня развели. Продам-ка я в убыток себе, чтобы купить подешевле, если биткоин там придет на 20 тысяч, куплю, так уж и быть. В итоге, биткоин разворачивается, человек не следит за рынком. Подошел, значит, биткоин к 60 тысяч. тут уже поисковый запрос начинает потихоньку возрастать. Человек на это смотрит и думает про себя, о, наконец-то начался рост. Пора покупать. На хайе заходит и получается тоже, та же самая картина. Так вот, так делать не нужно. А, напоминаю, что я рекомендую покупать только от 40 до 20 тысяч. А, на хайе я никогда не рекомендовал покупать. Я, наоборот, воздерживал вас от покупки. Топлю за рост, я, естественно, всегда. То есть я и здесь топлю за рост на 30 тысячах и здесь топлю за рост на 60 тысяч, потому что рынок постоянно растущий. Единственное, я не буду топить за рост только тогда, когда у нас начнется максимальный хайп и максимальный импульс. Вот тогда я не буду топить за рост. При жадности нужно быть медведем, а при страхе нужно быть быком. Все очень просто. Смотрите, давайте откроем поисковые запросы биткоина. Начнем мы с 2017 -го года. Здесь у нас был а, хайп биткоина. И что у нас было в 2017 году? Открою график, это всем известно. А, давайте я возьму здесь недельный таймфрейм. Недельный. Окей. Итак, 2017 год, конец 2017 -го года. Здесь у нас был максимальный хайп биткоина, хайп биткоина и Начался медвежий рынок Далее в поисковых запросах также хайп у нас был когда в сентябре-августе в августе 2019 года Давайте посмотрим, что у нас было там Сентябрь-август 2019 года Вот, пожалуйста, биткоин находился в локальном хае Вот здесь вот Был, опять-таки, сумасшедший рост, но, ну, естественно, в локальной картине Здесь был хайп биткоина, и после хайпа биткоина наступило у нас падение Теперь на Google трендах я выделю зоны Возьму красный цвет, выделю зону от 0 до 25, вот здесь вот, и выделю зоны от 75 до 100. Как только мы входим в зону 75 от 100, начинается хайп биткоина, и что нужно, соответственно, делать? Продавать. Смотрите, здесь мы также зашли в этот диапазон от 75 до 100. А это у нас было май 21 года. А что у нас было в мае 21 года, все прекрасно знают. Дамп биткоина. Соответственно, если это зона продажи в поисковых запросах, то зона покупки от 0 до 25. Как только у нас поисковые запросы заходят в эту зону, тогда нужно покупать. Обратите внимание, что мы сейчас зашли в эту зону и достаточно длительное время болтались на верхней границе Данной, так сказать, области поддержки Я напоминаю, что график это просто визуальное отображение психологии участников рынка Поэтому вы можете анализировать не только уровни поддержки и сопротивления, но и просто поисковые запросы И все это, естественно, совмещать Соответственно, сейчас у нас зона покупки И чем ниже мы спускаемся в поисковых запросах, чем скучнее становится на рынке, тем масштабнее нужно покупать Я думаю, вы меня поняли Идем с вами дальше Эфириум Биткоин и фильм, я считаю, что должны быть в портфеле у каждого человека, который владеет криптовалютой. Что мы здесь видим? Смотрите, я нарисовал здесь в локальной картине диапазон. То есть мы здесь нарисовали два минимума, два максимума. Я провел через это трендовые линии, и мы сейчас дошли до трендовой линии поддержки. Кстати, я также помечаю среднюю цену по моему проекту. То есть я с 1 января покупаю криптовалюту каждый день. Так вот. Средняя цена по биткоину на данный момент 40 тысяч долларов. Соответственно, это у нас просадка всего лишь в 3%. Далее, средняя цена по эфириуму в данный момент это 2793. То есть я здесь на эфире эфириуме еще и в плюсе И моя средняя цена находится как раз-таки на довольно сильной области поддержки Смотрите, в более глобальной картине также у нас присутствует диапазон Я нарисовал уже более глобальную трендовую линию поддержки И более глобальную трендовую линию сопротивления Соответственно, мы находимся на нижней границе данного диапазона И это хорошее место для покупки Если мы пробьем трендовую линию, мы уже можем устремиться до 2000 То есть, соответственно, а здесь можно купить раз и здесь можно купить 2. Биткоин и эфириум к тиру, которые я сейчас предоставлю, не относятся. Это просто активы, которые должны быть в портфеле у каждого человека, который владеет криптовалютой. Как я уже сказал. Итак, переходим от неинтересного к интересному. Тир 3. Начнем из тира 3. Итак, Солана. Я здесь нарисовал фрактальчик. Сейчас я объясню, что это за фрактал. Итак, на Солане присутствует у нас просадка в 66%. Моя средняя цена находится на значение 94, то есть это у нас просадка на Салане на 7 процентов. Все свои покупки я публикую в Телеграм, также я буду туда публиковать все свои будущие продажи. Ссылочка будет в описании. Итак, давайте откроем этот шаблон. Мы сейчас находимся на области поддержки, область поддержки в районе котировки 100. Здесь есть целых 3 минимума и мы вновь подошли к этой зоне. В принципе, здесь можно купить Салану. Но на небольшую сумму Купить так, чтобы можно было потом усредняться постепенно Смотрите, что у нас здесь происходит на салане Я немного отдаляю график взял я, значит, вот этот фрактал Шаблон баров Беру вот этот вот фрактал И присоединяю его вот сюда вот Напоминаю, что у каждого актива с историей есть свой характер движения Смотрите, как похоже То есть здесь у нас вырисовывается раз максимум Потом обновление максимума Потом дамп Здесь то же самое, раз максимум, обновление максимума и дамп, причем практически такой же структуры. Потом небольшой отскок и, соответственно, дальнейшее понижение с небольшим обновлением уже минимума. То есть, если мы возьмем за основу фрактал, то у нас минимум может обновиться, соответственно, мы можем купить... А Солану немножко пониже, а именно на значении примерно 50. Здесь находится уровень предыдущего максимума. Плюс ко всему, обратите внимание, какая структура у нас образуется на Солане. Напоминаю, что рынок у нас имеет 5 волновую структуру, и здесь четко просвечиваются эти волны. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, это уже более глобальный медвежий рынок и после такого более глобального медвежьего рынка мы можем увидеть дальнейший рост. Но заранее предупреждаю, что минимум здесь можно обновиться и Салана может уйти примерно к уровню 50, поэтому будьте к этому готовы. Далее, следующая криптовалюта из Тир 3 это Луна. Здесь все логично, Луна уже находится практически на глобальном максимуме. То есть, находится она на хае. Я ее продавал примерно на значение 70-80 и покупал на значение 50. Моя средняя цена находится на значении 51. Здесь же находится сильная область поддержки и плюс ко всему здесь у нас сверху вырисовывается разворотные формации, а именно голова и плечи. Естественно, она полностью не сформирована, она немного корявая, но потенциал у данной фигуры как раз до значения 50. Вы можете купить луну сейчас, чтобы потом усредниться на данном значении, либо рискнуть и дождаться вот этого вот значения цена не дойдет до этого уровня и пойдет сразу на повышение. Этого никто не знает. К сожалению, после того, как я купил Луну, она сразу же в тот же день пошла на повышение. То есть я не успел большим объемом зайти, а хотел постепенно закупаться на этом уровне, но цена сразу же от него отскочила. Поэтому я не успел здесь большим объемом закупиться и пока что я Луну не покупаю. Следующая криптовалюта это у нас АВАКС вакс находится в просадке 61%, моя средняя цена находится на значении 68%, сейчас цена 61%. Здесь говорить особо нечего, просто находимся на области поддержки, можем спуститься до значения 40%. Не очень глубокая просадка, желательно дождаться хотя бы просадки, ну примерно как раз до значения 45-40%. Я АВАКС купил, но заранее знаю, что буду если что усредняться. Следующая криптовалюта это у нас НИР. НИР находится вблизи глобального максимума, здесь у нас идет восходящий тренд. В более локальной картине образовался восходящий треугольник А Теперь цена пришла вновь протестировать данный восходящий треугольник Давайте все нарисую, чтобы было понятно Вот наш восходящий треугольник, здесь находится область поддержки Цена пробила данную область и теперь вновь пришла ее протестировать А По сути, отсюда может начаться рост, но также можно спуститься еще немножко пониже До уровня, который находится в районе... 6-7.5 Моя средняя цена находится на значении 9.91 То есть я в небольшом плюсе Итак, криптовалюта Атом. Смотрите, здесь у нас присутствует просадка не очень большая Это просадка в 58% Обратите внимание, что у нас был четкий восходящий диапазон Мы пробили трендовую линию поддержки Плюс ко всему у нас в более глобальной картине образовалась фигура Двойная вершина, которая указывает на потенциал до значения 10 вот наша двойная вершина и вот наш потенциал. Плюс ко всему, потенциал при пробитии трендовой линии поддержки располагается на предыдущем минимуме. То есть вот здесь вот. Я лично скупал атом в этом диапазоне и средняя цена у меня находится на 26. Сейчас атом я не покупаю, я жду движения вниз. Чтобы усредниться Если движение вниз не произойдет, шикарно Если произойдет, тоже шикарно Итак, Тир 3 закончили Это наименее выгодные криптовалюты для покупки на данный момент Наименее выгодные Идем с вами дальше Тир 2, уже более выгодные покупки Криптовалюта Elrond находится у нас на сильной области поддержки В районе круглой котировки 100 Присутствует восходящий диапазон Тем не менее, трендовая линия поддержки была пробита И здесь на трендовой линии образовалась... Паттерн, импульс, копление, импульс Я нарисовал здесь золотое сечение по Fibonacci Которое указывает вот на эту точку входа Это значение 123 Соответственно выгодная на данный момент область для покупки Это вот эта область От 100 до 125 Идем с вами дальше Litecoin Здесь у нас присутствует просадка в 75% Моя средняя цена находится на значении 118 а Просадка от средней цены не очень большая Здесь у нас опять-таки круглая котировка 100% стоит это очень сильный психологический уровень Плюс ко всему, здесь вот такая вот есть объемная трендовая линия поддержки А цена сейчас находится на трендовой линии И потенциально здесь хорошее место для покупки С точки зрения технического анализа Кстати, на Элорнде я не помню, сказал или не сказал а Средняя цена моя здесь находится на 165 Это довольно далеко, здесь можно мне закупиться Криптовалюта DOT полка DOT. Цена здесь находится в просадке 72% Здесь у нас возникла фигура в локальной картине Медвежий флаг Потенциал флага равен его древку То есть потенциал полностью практически себя отработал Здесь находится уровень поддержки 15 и еще один уровень поддержки находится на значении 10 То есть здесь на уровне 15 хорошая точка входа и на уровне 10 точка входа уже получше Можете купить разочек здесь и здесь усредниться Моя средняя цена находится на 19 Идем с вами дальше Кардана Кардан находится в просадке 73%, моя средняя цена это 1% и мы с вами здесь пробили уровень, опять-таки, 1. Это круглая котировка. Здесь есть довольно большой карман для падения. Вот такой вот примерно. То есть потенциально можно закупиться, конечно же, вот здесь вот. И есть вероятность, что ADA упадет до значения примерно 0,4. Хотя вероятность этого не сказал бы, что большая. Особенно учитывая то, что биткоин в ближайшее время может вырасти. Криптовалюта Tron находится в просадке 7,7%. Здесь вырисовывается у нас диапазон сужающийся. Плюс ко всему, мы импульсным движением прямо сейчас пробиваем трендовую линию сопротивления. Вот наше импульсное движение, потенциально здесь может случиться довольно сильный импульс, но мне почему-то не импонирует эта криптовалюта, не знаю почему. Моя средняя цена патрона, кстати, это 0.06, то есть я нахожусь здесь в прибыли. Чилис а это вроде как последняя криптовалюта из тир-2, здесь присутствует просадка 81%, уже побольше. Цена сейчас находится прямо на моей средней цене, это 0.18. Опять-таки, видим здесь диапазон в виде э, фигуры вымпела. Вымпел – это фигура продолжения тренда, у нас слева образовался сильный импульс, и потенциально мы можем таким же сильным импульсом выйти из этого диапазона, то есть совершить резкое импульсное движение вверх. Цели по монетам я, если что, публикую в Телеграм. Хэштег «Цели» ссылочка в описании. А, ну еще одна монета из э, Тир 2 – это XRP. Также здесь находится сильная область поддержки, сужающийся диапазон, и здесь можно посмотреть к покупкам Цена немножко ушла ниже от моей средней цены, но пока усредняться я здесь не буду Кстати, если вы не хотите ничего покупать, можете просто закинуть стейблкоины в стейкинг Таким образом вы обезопасите себя от инфляции То есть, допустим, у вас нет желания что-либо покупать, вы все-таки медведь и ждете цену пониже Можете закинуть стейблкоины, часть стейблкоина в стейкинг и тем самым стейкать себе стейблкоины чтобы получать пассивный доход. Я сам стейкую часть стейблкоинов в разных проектах. Допустим, в Waves, Waves Exchange здесь я вложил 1000 долларов. Она стейкал стейкл 5 долларов, немного. Вложу еще, скорее всего, 1000 долларов. Здесь годовая доходность это 23%. Естественно, больше, чем в банках. Если кому интересно, ссылочка в описании. Здесь просто заходите, регистрируйтесь и во вкладочке инвестиции LP-стейкинг USDT или USDC. Есть сейчас стейк USDT, просто заходите, там вводите баланс и нажимаете сдать в стейкинг. Вот и все. А забрать из стейкинга процесс занимает примерно две недели. Здесь все преимущества стейкинга описаны, если что. Естественно, вкладывайте не все, а проявляйте диверсификацию. То есть у меня лично на разных проектах, на разных биржах лежат повсюду стейблкоины и криптовалюты. Кошельки холодные, кошельки программные, биржи и так далее. То есть везде есть чуть-чуть криптовалюты, естественно на более безопасных источниках а больше у меня ресурсов. Поэтому не вкладывайте все средства в один проект. Это диверсификация для вашей же безопасности. Идем с вами дальше. Переходим к тир 1. Наиболее выгодные криптоактивы, по моему мнению, на данный момент – Естественно, это не среди всех альткоинов, а среди тех, которые я покупаю. Конечно же, это Dash. Dash находится в просадке с глобального максимума на 94%. Плюс ко всему опять видим круглую котировку 100. Это сильный психологический уровень. Моя средняя цена находится на значении 105. И здесь, естественно, очень выгодная точка для покупки. Что касается Dash, я буду фиксировать данную криптовалюту а до того, как она пробьет глобальный максимум То есть моя первая цель это 200, потом 400, 650, 1000 и 1500 А я считаю, что в диапазоне от диапазона 1000-1500 мы можем совершить коррекционное движение вниз Примерно 50-70%. И там я еще успею закупиться. Далее Compound. Compound находится в просадке 88%. И опять круглая котировка 100%. Что поделать? Сильный уровень поддержки. Моя средняя цена находится в значении 122. Естественно, это крайне выгодная точка для покупки. Учитывая просадку... И учитывая то, что тренд нисходящий потихонечку начинает затухать. Файлкоин. Здесь мы видим четкий нисходящий диапазон. Просадка в 93%. А недалеко находится уровень в районе значения 10. То есть круглый хороший, сильный уровень поддержки. Мы находимся на трендовой линии поддержки. И, естественно, здесь выгодная точка для покупки. Я хотел успеть купить вот в данном месте, но, к сожалению, не успел. Цена быстренько отскочила вверх. ICP. Ну, ICP здесь говорить толком-то и нечего. Огромная колоссальная просадка, сужающийся диапазон. Плюс ко всему здесь возникла формация в виде импульса, скопления импульса. По золотому сечению здесь находится точка входа на значение 12.5. ван inch Здесь просадка 85%, тоже довольно существенная. Диапазон постепенно сужается, и мы находимся на трендовой линии поддержки. Здесь хорошая точка входа, и моя средняя цена находится на значении 1,4. Криптовалюта Йота находится в просадке с глобального максимума на 92%. Очень хорошая просадка. Здесь, значит, мы дошли до области поддержки. Обратите внимание, что здесь слева находился масштабный диапазон, а диапазон является... Крайне сильной областью поддержки Вот здесь вот это верхняя граница диапазона И мы сейчас находимся как раз таки в ней Плюс ко всему очередная формация импульс-скопление импульс И золотое сечение указывает на текущую точку входа Там где цена находится То есть очередная выгодная точка для покупки Криптовалюта Гала Просадка 83% Слева также мы видим образование диапазона Который сам по себе является хорошей областью поддержки Мы находимся на верхней границе Данного диапазона Кстати, здесь отметил две средних цены Смотрите, я покупал галу всего один раз до этого И моя цена покупки была на значение 0.26 Далее, когда цена опустилась вот до этой точки Я купил по своей цели по цене текущей И моя средняя цена ушла до значения 0.18 То есть это довольно существенный парабел. На целых 30 процентов соответственно этим примером я хотел показать что довольно выгодно покупать криптовалюту каждый день то есть я могу каждую криптовалюту в моем портфеле потихонечку усреднять моя средняя цена будет продвигаться все ниже и ниже и естественно когда начнется рост я получу гораздо больше прибыли плюс ко всему я постепенно накапливаю объем на этом потенциальном дне рынка то есть по сути мне не важно где будет дно рынка я сам своими постепенными покупками создаю себе дно этого самого рынка друзья напишите в комментариях понравился ли вам такой формат видео я разобрал абсолютно все альткоины которые были в портфеле ну разве что кроме тонкоина, но там особо говорить нечего. Пишите в комментариях ваше мнение, вашу обратную связь. Я все комментарии читаю. Оставьте это видео палец вверх. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал, Ссылочка будет в описании. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.